Не, ну это реально Четвертый уровень снайпера. Три, один, два, три, блин. Смотри до конца, друзья, смотрите до конца. Я уже ролик с пацаном, который может поискать. Все, мы продолжаем. Блин, я пас, я пас, слушайте. Не, ну классно, чтобы так побеждать. Информация, железо. Карта такая себе. Знаете мою тактику? Пошли покажу. Не буду рассказывать. Покажу все дело. в деле. Вот первая тактика. Прям вторая, потом э, третья, ну вообще по походке, по эпизодам. Вы комиксы читаете? Жуваипс макс риск. Йоу, там есть такое. Тогда так, первое пошло. Я смотрю карту первым делом. Ага, помню эту карту. Здесь мы ставим воинов, потом они нас, нас окружают, здесь ставим воинов. Хм. Призываем Гиментов, это очень э, кого я призываю? Призываем Говлина, это очень важно. Гиментов в конце, потом уже. Ну, не, не в конце не в конце а то сейчас вас вырубит он псы призывает лично видите какую красичку а -а -а, что я сказал ой извините давай иди сюда так -то так видно что у нас слишком мало в рабочих это очень очень плохо блин а что я делал вторую казарму строю. <с -ква> зачем блин макс риск блин в одну сотку построим вторую там минеральную базу Минеральную базу строй. Так, давай, я дом призываем. Потом строим минеральную базу. сначала обычных персонажей. Потом сбор точки. Здесь. Призыв. Здесь. А, Не, собираем пока что. Я хочу собрать, потом уже нанести максимальный урон по этой базе. Он даже, чувак, понял. Ага, псы запускают. Окей, игру. Сына псы, отлично. Атакуйте. Мы его уничтожим. Потому что мы роботы. Да. Ладно, шучу. Так. Хорошо, а что вы не атакуете, слушайте. Атакуйте. Вы там построили за читкистом. Против да. Красавчики. Ох, ты чё он тут делает? Атака, атака. Атакуйте. Так, окей, колем, давай. Там тоже что-то происходит. Ага, опасный чувак, я взял коленочка вот этого. Кузнеца, который нам поможет в деле. Регенерацию тоже нужно брать, как я понял. Так, давайте уничтожайте всех, всех. Кусайте за всех. Ну что, вырубаем одного чувака. Также ускоряем то сидел, потому что чувствую, что все будут враги нападать на нас. Очень даже и сильно. Так, берем отморожную. все пошло можно еще в будущем. вырубится. И все. Он даже не может призвать. Слушайте, он не успеет. Он не успел. Да. Мы победили Отлично. Голямчики эти вот вовленые красавчики. То чувство, что их прокачали. Реально. Эй, кто стреляет? Я думаю, это мушкар Я думаю, это мужкар. А, не мужкар. Может, на землю стреляет. А мы вот это можем вырубить. Слушайте, а мы реально крутые стали. Я не знаю, как это работает, но классно. Ну хрупкие стали. А что? Ну давайте воюйте. на экономику мы, войска убивать будем, конечно. А пока тебе ёмы. Слушайте, а воюйте с ним. Парваул. А, этот чувак да Ладно, бери его. двухсот построим на окида то пошли за ним он на рату базу строит ага так ускоряем войска атакуйте сто процентов потом мы уберем стрелку ускоряем Главное держать контроль и делать вот такие штучки. А класс, сказать, да, Эконом класс. Все, да. и закончилась скорость. Вот тоже мне нравится, а то раньше скорость заканчивалась и было очень классно. Парковая генерация, парковая генерация, бой. Вроде пока что нормально мы идем. 128 из 150 игроков нормально. И численности у людей там в Один чувачок бессмертный. Это тоже очень главное, друзья. Чувачка ада запускать. Он тоже, наверное, главное. Но не точно. Но не точно Если он на экономике вообще рубит, то классно. Нужен... Барбоу за Макс, стой! Блин, я не успел мага посмотреть. Он, Он в каком-то костюме, блин, красивый был, розовый. Кто знает, кто это был, напиши в комментариях. Прахи. Вот этот Макс, стой. А, а этот красивый, кстати. Ну не такой. Пошли, пошли. Пушка. Ловите пушка что, блин он тут происходит что-то происходит друзья Алло. он что-то тут задумал окей запускаем запускаем запускаем а, а, а, мы за фарбором сейчас закидаем давай давай врубай кстати да врубайте все что хотите сейчас идем к нему кройте так что нас тут строить как дела куда вот, ну, базу постанато чувствую что экономика вообще не рухнет никогда а это последний но ну, слушайте мы выиграли мы выиграли так два фарболом yeah. зато коротко коротко победа очень коротко сил кому-то дали окей давайте им силы Нет, не надо, не даем ну это конечно надо фарболом грубо нас ну не просто на бери. он просто не сдается слушайте никогда не сдается правильно крышка тебе а, ладно посмотрим а ч же вы не умещаетесь даже народ не умещается один вообще переноску сколько сделал классно телепортируйте красивый персонаж кстати я хотите тоже на медика сыграть. так давайте уничтожать, уничтожать последнюю базу и... вот и все Последнюю базу уничтожаем и победа нам все равно насколько он способен сколько не мы пост базу чтобы быстро игру закончить а быстро игру закончить а, замер. вот то чувство что он где-то еще базу построил а все ну, задержка такая вот а, что игра изо роботов крутяк статистика а это не важно у меня просто были псы я не знаю на экономику развивал все нормально так давайте хоть желез два так два нам это потом нужно в принципе о дракончик Хотел кстати тут весь магазин ловушка так скажу магазин ловушка не это красиво красиво я не про это говорю говорю про это 10 монет о май гад тут выбирать нужно дракончиком или же пирамина по-моему пирамант. По пирамант я бы взял да дракончик я бы не брал друзья почему потому что не прокачан нет 6 мо дракончик зона прокачивать я не буду я еще начинающий поэтому дракончик я не беру старанчик я не знаю кто круче напиши контакт дракончик или же пироман активность Транс. может атаковать или быть атакован 5 секунд перезарядка а, ну, а я не знаю ну хотелось конечно все персонажи выбить может быть что так купить а потом через часик там какой часик возможно через там день что-то еще откроется там через 16 часов давай купим давай, не жалко чтобы тратить монеты на это весело как я понимаю уже 50 тысяч а было 60 вот так вот до нуля, до 0 будет ноль монет Лайк, подписка. Вот, тысяча монет. Хоть бы хоть тысячу монет. Ну блин, мы 10 тысяч потратили на это все. А, ну это следующие катки. Всем удачи, пока.